Добрый день, с вами Оксана Старкова и в этом видео я вам расскажу про бесплатный видеокурс Евгения Попова «Инфобизнес по модели Евгения Попова». Евгений Попов это один из известных инфобизнесменов и его инфопродукты платные и бесплатные отличаются очень высоким качеством и доступными ценами. В частности я являюсь его клиентом с 2011 года и покупаю все его продукты и его и его жены Зинаиды Лукьяновой. И э, вот конкретно этот э, видеокурс «Инфобизнес по модели Евгения Попова» это видеокурс про то, как создать свой инфобизнес именно вот по модели Евгения Попова. То есть у него есть э, уже сложившаяся модель, э, которую он обкатал на нескольких нишах и очень удачно обкатал, и этой моделью он делится с нами в этом видеокурсе. Этот курс будет полезен тем, кто либо создает свой инфобизнес в интернете, либо тем, кто хочет создать свой бизнес в интернете, но пока еще не выбрал модель. И в этом, в этом видеокурсе вы тогда можете познакомиться с моделью Евгения Попова. И, возможно, эта модель тоже вам подойдет, и вы сможете создать свой инфобизнес, уже используя его модель. Чтобы получить доступ к бесплатному курсу инфобизнес по модели Евгения Попова перейдите по ссылке под видео введите свои контактные данные в форму справа и нажмите на кнопку получить доступ и я вышлю вам ссылку на скачивание этого курса на вашу электронную почту то есть вам придет именно ссылка и вы сможете скачать и все эти видео -уроки посмотреть. На этом все. С вами была Оксана Старкова. И до встречи в следующих видео. Всего доброго!